Итак, доброго дня! С вами снова Алексей Федорцов. И сегодня рассматриваем очередной кейс по настройке таргетированной рекламы. Сегодня мы снова поговорим о нашем клиенте, который занимается продажей франшизы, тоже в строительной тематике. И это продажа франшизы в тематике штукатурных станций. Если вы знаете что-то о строительных услугах, то это... То, что касается штукатурки помещений по внутренней стороне и, наверное, внешней тоже, да, я далек от строительства. Но, тем не менее, сейчас с этого вида экрана перейдем на экран монитора, для, где я вам покажу результаты по таргетированной рекламе. Мы продвигали этого клиента в, и сейчас продвигаем, в таргетированной рекламе Instagram, Facebook и будем рассматривать рекламный кабинет Facebook как основную площадку, где мы это делали что касается поводным данным по среднему чеку и так далее Это был старт продаж франшизы мы в течение двух месяцев уже работаем с ним с этим направлением и средний чек по продаже франшизы это 450 тысяч рублей. насколько я знаю во франшизу входит комплекс не только какой-то штукатурной станции да, то есть он не только покупает оборудование человек, но еще и покупает комплекс мероприятий, которым обеспечивает его а, главный партнер франчайзи, а, чтобы обеспечить продвижение своего бизнеса, обработать заявок, собственно, чтобы получить прибыль. Но вернемся к нашей таргетированной рекламе, да, в той сфере, которой мы имеем контроль и занимаемся ей. В данном проекте у нас получилось сделать рекордное количество лидов, по, а, причем лидов очень целевых, с обратной связью с заказчиком мы обязательно ознакомимся и по крайней, крайне низкой цене для этой ниши потому что мы можем оценивать и видим каким образом эта франшиза зашла на основании других франшиз, с которыми мы работаем я связываю это с тем, что здесь очень целевая аудитория, которую мы обозначили, узкая и франшиза очень понятная и Целевая аудитория, с которой мы работаем в основном, это не новые, а те, которые уже есть на этом рынке, они хотят усовершенствоваться, прокачаться. И именно по причине ограниченности этого рынка и по причине понятности и полного совпадения целевой аудитории с целевым предложением у нас получились в том числе хорошие результаты. Ну и мы сумели их донести через рекламные креативы, объявления, все, что необходимо для этого сделать. Итак, переходим с этого вида на экран монитора, где я подробно расскажу и покажу по результативности и эффективности той рекламной кампании, которую мы сделали для этого бизнеса. Вперед! Итак, перешли в рекламный кабинет. И давайте посмотрим, вот выберем максимум за весь период. И посмотрим результативность. Здесь у нас работают липформы. И посмотрим на результат, какой был охват за этот период, сколько кликов, всего 2000 кликов. CTR 1,29% и 447 лидов по средней стоимости, 3 доллара 20 центов. Давайте посмотрим это в качестве диаграммы. Это в 11 августа мы начали, да, давайте под... здесь у нас был перерыв но мы сейчас все это возьмем с августа по сентябрь или какой август мы по моему в июле тоже работали давайте посмотрим да, вот этот период у нас был небольшой перерыв, связанный с тем, что там не было продаж, мы ждали рекламного бюджета. Я имею в виду продажи от основной деятельности клиента, который финансирует бюджет. И вы видите количество лидов, краткое количество лидов и их стоимость. Здесь у нас стоимость начала расти. Ну, это только в некоторых э, группах объявлений, видите, результатом всего 1-2. А основной пул э, заявок нам приходит именно по стоимости, которую вы видите здесь, да? то есть это средняя стоимость. Давайте перейдем на уровень группы объявлений и посмотрим, да, у нас здесь есть четыре работающих группы объявлений, одна из которых сейчас у нас объявления все выключены, но, тем не менее, давайте посмотрим результативность. Вы видите, что даже с небольшим бюджетом, мы четко попадаем в целевую аудиторию, делаем вот такой CTR, везде единицы или больше, и получаем вот такое количество лидов. В принципе, результаты идут равномерные, где-то результаты чуть лучше, где-то результаты чуть дороже, но в среднем у нас держится стоимость леда 3 доллара. Что очень хороший показатель при средней стоимости покупки в 450 тысяч рублей. Сейчас я отдаленно покажу CRM систему, чтобы ничего не показать лишнего. вам. сейчас я поставлю на паузу, открою, чтобы увидели, каким образом идет обработка лидов в CRM-системе. Итак, вот таким образом выглядят лиды в CRM системе нашего заказчика. Я уменьшил масштаб, чтобы не показать ничего. Лишнего, что связано с коммерческой тайной. Это те люди, которые сейчас в работе. А... И вот много этапов продаж, есть много входящих. Вот они там еще вчерашние, и отсюда, даже при уменьшенном масштабе, что вчерашние. И идет с ними равномерная работа. И обратная связь с заказчиком такая, что все люди адекватные, довольно горячие. А... И это именно потому, что мы с значительно сузили предложение на эту целевую аудиторию и выбрали саму целевую аудиторию. Ну, соответственно, после того, как мы брифовали заказчикам, поняли, как, с какой целевой аудиторией работать, целенаправленно с ней работать. Именно поэтому а, понятное предложение на понятную аудиторию дает хорошую результативность с, с, с очень хорошей настройкой. А, если мы посмотрим на уровне группы объявлений, то увидим, что у нас вот результативность креатива К2 зашла лучше всего, у них лучше всего показатель. И больше всего лидов получается именно по этому креативу. То есть вот такая общая результативность, мы за все время потратили 1432 доллара 27 центов на данный момент, у нас июля по сентябрь месяца 2021 года. И получили в общей сложности 447 лидов. Надо сказать, что первоначально обработка лидов велась только одним человеком, и это был запущенный эксперимент. Выделили там 100 тысяч на бюджет или 50 тысяч да, на бюджет. Первоначально получили результаты, поняли, что направление пошло, и после этого мы начали плавно масштабироваться, и финансирование бюджета рекламного тоже увеличилось. Вот. И сейчас все довольны, мы продолжаем работать, отдел продаж увеличился, да, уже работает три менеджера, подключили автоматизацию в той же самой CRM-системе по квалификации ботов, а отправляются автоматические коммерческие предложения и так далее. То есть хорошо взялись за нишу, увидели, что она может приносить очень хорошую прибыль, и над этим сейчас придется работать. В принципе, на этом все. Видео можно завершать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте комментарии под этим видео. Пишите мне в личные сообщения под этим видео, я размещу свои прямые контакты на WhatsApp и ВКонтакте. Задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы именно по продвижению вашего бизнеса, либо вашей франшизы, мы проанализируем рынок, сделаем вам коммерческое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Да? В любом случае, результативность наших рекламных кампаний вы наблюдаете на экране. С вами был Алексей Федорцов и до новых кейсов. Пока-пока.